Инклюзивное образование доступно. Что вы должны знать о специалисте в области контрольно-измерительных приборов и автоматики? Это человек, у которого основной целью работы является обеспечение работоспособности контрольно-измерительных приборов и автоматики, автоматизация технологий на производстве. Необходимые знания и умения, которыми должен обладать специалист. Знать, как работает техника, электрические и механические приборы. Знать свойства оптического стекла, металлов и вспомогательных материалов, проводников, полупроводников, применяемых в приборостроении. Понимать состояние работоспособности приборов. Находить причины неисправностей. Уметь расшифровывать чертежи и схемы. Оформлять документацию. Уметь проводить испытания особо сложных и опытных образцов приборов и систем автоматики иметь такие качества как ответственность, стрессоустойчивость, хорошее пространственное воображение, высокую концентрацию внимания, упорство и усидчивость. В рабочие функции специалиста в области контрольно-измерительных приборов и автоматики входит испытание, ремонт, обслуживание, наладка и наладка, техническое обеспечение, контроль и сдача в эксплуатацию простых, сложных и повышенной сложности контрольно-измерительных приборов и автоматики. Рабочее место специалиста с нарушением слуха в области контрольно-измерительных приборов и автоматики соответствует общепринятым стандартам. Для комфортной работы он использует индивидуальный слуховой аппарат. Специалист, который связан с контрольно-измерительными приборами и автоматикой, имеет очень большие перспективы для трудоустройства на предприятиях по всей России. На тех предприятиях, которые работают с внедрением новых технологий, с автоматизацией производства, с автоматизацией технологических процессов. Те предприятия, которые используют в своей деятельности передовые технологии, новые датчики, новые измерительные приборы, новые системы контроля учета. Диагностики. А, все это дает выпускнику данного направления очень хорошие возможности для карьерного роста и для личностного роста. Получить соответствующее образование вы можете в таких вузах, как Камчатский государственный технический университет, Алтайский государственный технический университет и Волгоградский государственный технический университет. Найти ближайший университет и узнать больше можно на сайте инклюзивноеобразование.рф